приветствую вас представители знака зодиака козерог посмотрим что ожидает вас ну, какие-то основные общие тенденции месяца марта для вас начало марта должно вас порадовать я думаю что вы некую радость уже ощутили в конце февраля и вот эта радость она перешла в начало марта Значит, для вас эта сфера, связанная с домом, с семьей. Здесь какие-то праздники, удовольствия. Особенно четко проиграется аспект, вот он, он, я его обрисовываю, большой удачи, везение, если у вас в личных, ну, в огненных домах находятся какие-то личные планеты. Там Луна, Асцендент, может быть, Венера, Марс также может коснуться, если у вас. Есть что-то в водных домах, например, рак или скорпион. Ну, в любом случае, я думаю, что даже если ничего не коснется, это, эти дни будут просто для вас наполненными светом и радостью. Ну, для большинства. А вообще, эта сфера вашего дома, семьи. Может проиграться так: какая-то удача, какая-то, может быть, дорогая покупка, подарок для дома, для семьи, может, обновление какое-то. Также 3 числа Меркурий переходит в рыбы. В рыбах он, знаете, такой себе красавчик, сказочник, любит загадочность, все завуалированное. Когда все лишено ясности, очень любит всякие душевные разговоры, но склонен к манипуляциям, зато очень любит путешествовать. Третий том для вас связан с родственниками, которые ну, не, не прямые, а там двоюродные, троюродные, братья, сестры, может быть, с кем-то захочется увидеться, поехать, встретиться, пообщаться. Ну, не, будет неинтересно находиться дома. В течение, там, сколько, 17-18 дней, он, по-моему, 19 марта переходит в Овен, То есть, 19 марта ваша вот эта коммуникация кационная активность, она уже перейдет в стены вашего дома ну, в или место вашего постоянного проживания. Скорее всего, после 19 вам захочется уже больше у себя кого-то собирать, друзей, много будет общения. Ну, а пока давайте смотреть дальше. Значит, седьмое число. Очень интересует седьмое число. Тут вообще, такие, знаете, две таких важных даты. Это седьмое и двадцать в этом месяце. Седьмое связано с тем, что произойдет такое важное событие, как переход Сатурна в знак Зодиака Рыбы. Для вас Рыбы Третий Дом. И вы знаете, Вообще считается, что положение, он здесь пробудет более двух лет, считается, что вообще положение Сатурна в рыбах, оно достаточно слабое, но если, например, говорить лично о вас по третьему дому, это может быть ну, несколько такое, знаете, отстранение, вот как раз от своего привычного близкого окружения, меньше общения, больше тайн, больше загадок когда вы можете сокращать свои контакты, когда вам будет больше, ну, станете более скрытными, скрытными. Также может еще быть связан с поездками. Но эти поездки будут чаще носить такой, знаете, тайный, неопределенный характер. Да, третий дом это же у нас еще и различные курсы, тренинги, и рыбы с чем связаны? Психология, эстерика, это может быть что-то юридическое, это могут быть языковые курсы. Да, и учитывая, что в этот же день произойдет полнолуние в Деве, то это указывает, для вас Дева это девятый дом. Девятый дом, он отвечает за дальние дороги за путешествием и может проиграться для вас таким образом значит что-то то есть какая-то страничка связанная с людьми издалека ситуациями издалека она может быть закрыта что-то отомрет или начнет отмирать ну что-то вы почувствуете и Начнет открываться что-то новое, знаете, как появится другая реальность. Как, ну, хорошо, будем смотреть дальше. После 7 еще важны одиннадцатое, число 10-11. Что в эти числа хорошо делать? В эти числа хорошо ездить, контактировать, подписывать бумаги очень важные, документы и встречи. Особенно личного характера: любовь, морковь, знакомство, общение, переписка все вам пойдет на пользу. Тем более, что тут еще и Венера в точном благоприятном аспекте к Марсу. А для вас это все события связаны с четвертым и шестым домом. Ну, может быть, что-то по работе у вас там возникнет. Слушательный роман. Но смотрите, чтобы это все не закончилось плачевно, потому что ну, не имело негативных последствий, потому что э, там сразу же подряд идет несколько дней, 14, 15, 16, еще может задеть и 17, когда э, сфера, связанная с вашими встречами, какими-то короткими командировками, поездками, договоренностями, может сильно пострадать из-за какого-то конфликта. Возможен конфликт с мужчиной из-за мужчины, если вы мужчина, то вы можете спровоцировать этот конфликт. Также это что-то негативно может отразиться как на вашей работе, так же и на вашем здоровье. Вообще это травмоопасные дни, травматичные дни. Ну, могут быть случайно Там где-то оступились, упали, там, задумались, не увидели что-то, там, замечтались. Ну будьте внимательны 17 числа Венера переходит из Овна в Телец здесь она на своем месте она управляет этим знаком она себя здесь очень хорошо чувствует она здесь очень такая чувственная она э, любит все блага мира всего любит комфорт наслаждается этим ну а для вас это сфера связанная с любовью и детьми и развлечениями ну и понятно, что пока она тут будет ходить то вы с удовольствием будете предаваться э, утехам и получением радости от жизни. Ну, также взаимоотношения с детьми могут улучшиться, радость от них или через них. Обращаем теперь внимание на 21 число. Начало астрологического года. Солнце переходит в знак Овен. Также в этот день еще... Это день совпадает еще и с Новолунием. Поэтому символически можно трактовать все это дело как начало ну, какой-то новой странички в этом году до следующего, 21 марта, не только лично для вас, но и для всех. Если посмотреть общую атмосферу, то здесь мы можем наблюдать квадрат от Нептуна, Марсу, который может указывать на продолжающуюся конфликтность, конфликтную ситуацию для тех стран, между которыми существуют на данный момент военные действия. Они, скорее всего, будут еще продолжаться. И если говорить о вас, то у вас весь год может быть повышенная травматичность. Необходимо следить за своим здоровьем, особенно за жидкостями, поступающими в ваш организм. Будьте внимательны в ваших командировках, контактах, коротких поездках и возможные для да, тех, кто работает. Вообще неблагоприятная ситуация для тех, кто имеет работу. Вот менять работу этот год в ближайшие не нежелательно. Лучше оставаться на том месте, на котором вы есть, поэтому дорожите им и Старайтесь удержаться, там, несмотря ни на что. Ну, более, конечно, точный диагноз поставит только лишь личный, составление личного гороскопа. Ну, общая тенденция такая. Далее смотрим. 23 числа состоится переход Плутона. Водолей. Он перейдет в этот знак сначала на несколько месяцев до 10 июня, затем перейдет снова, вернется в Козерог, потом в следующем году снова будет сюда переходить, в общем-то, ну туда-сюда. Но как только он начнет, начнет свое движение вперед, для вас это сфера финансов. Это означает, что на ближайших лет 20 произойдут очень важные трансформации в вашей финансовой сфере. Она полностью изменится. В лучшую, в худшую сторону нельзя сказать. В зависимости от аспектов, которые будут формироваться на протяжении там, всего этого длинного периода. Но, учитывая, что Плутон будет находиться там только в первом градусе, ну, давайте сейчас тут приблизительно посмотрим. Узлы, узлы для вас, это сфера, сейчас скажу, 11,5, сфера детей. Ну, с детьми, с любовью, ну, тут то точно будут какие-то изменения. Но дети это понятно, они там растут, учатся, меняются, куда-то уезжают, там что-то с ними постоянно происходит. А вот, а вот по любовной тематике ну здесь некоторое напряжение. То есть ваша чувственная сфера она может претерпеть серьезные изменения. Очень серьезные. И это будет что-то нелегкое. Непростое, нелегкое. И знаете, как похоже на такую кармическую раздачу долгов. В общем, будем следить за ней постепенно. А пока... Я думаю, она особых там... Ну, особо вы его не прочувствуете пока. Но смотрим дальше. Значит, конец месяца. Чем он интересен? Обратите внимание, значит, что вам... Ну, куда, как, с пользой для себя можно его... Ну, какую пользу можно извлечь? Тут что? Что у нас? Так, семья, дом, любовь, дети... Хобби, развлечения Вот те сферы, где вам Можно с удовольствием Позаниматься, повзаимодействовать Еще вы знаете, какие -то у вас тут благоприятные Обстоятельства, связанные С новым, знаете, как договоренности Короткие поездки Друзья И партнеры Друзья, партнеры Что-то что интересненькое Тут может у вас произойти Не могу пока сказать точнее Расскажите потом, если захотите, как проигрался у вас конец марта. Для тех, кого интересует более глубокое эзотерическое желание посмотреть, чем будет связано основное событие для вас в марте. Я достала такие две карты, у меня выпали для вас. Это ключ и кораблик. Значит, дословно они читаются как большие возможности. То есть ожидайте в этом месяце большие возможности, которые вы сможете для себя использовать. И, в общем-то, совет этот очень дельный, потому что, учитывая, что Плутон уже заканчивает прохождение последних, последние годы, вам Плутон помогал очень сильно своим прохождением по вашему знаку он вас там менял трансформировал где-то что-то забирал где-то что-то он давал и но ну, сейчас уже когда она туда выходит все эти возможности будут забираться поэтому успейте еще в этом году ну вот я думаю что для вас наверное все-таки это будет сейчас до, до 23 марта активен этот совет связанные с большими возможностями, а после 23 марта до 10 июня тут уже ситуация может начать меняться. Затем в июне она уже снова повторится со знаком плюс. Ну, будем смотреть. На этом заканчиваю. Желаю вам удачного месяца. Кому было интересно, пожалуйста, комментируйте, ставьте ваши лайки, подписывайтесь. И до встречи в следующих прогнозах.